Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как окрасить свой привод или снаряжение в камуфляже «Русская цифра». Данное видео подготовлено при поддержке страйбольного магазина Top Gun. Ссылка на магазин в описании. Я буду красить краской Montana Black. Начнем с теории. После подготовки привода к покраске, вся окрашиваемая поверхность задувается в цвет подложки. У нас это БЛК-6920, Мардек. После высыхания краски необходимо наклеить трафарет и окрасить автомат цветом БЛК-6530, Сторм. После высыхания краски снимаем трафарет, клеим новый и окрашиваем все цветом БЛК-7140, Industrial. Опять ждем высыхания краски, снимаем трафарет и клеим новый. окрашиваем автомат цветом блк 930 Блэк. Вот и вся теория. Приступаем к практике. Окрашивать я буду АКС-74 от ЦИМИ. Начинаем с задувки подложки. Для удобства наклейки трафаретов я разрезал листы формата А4 на секции. Так намного удобнее, очень экономит время и нервы. так как я использую трафареты на самоклеющейся пленке, в оклейке автомата мне помогает зажигалка. Благодаря кратковременному нагреванию трафарета его можно растянуть на любой неровной поверхности. От качества наклейки трафарета очень сильно будет зависеть результат покраски. Продолжаем окраску согласно теоретической части. Окраска окончена, вот что у нас получилось. Если данное видео оказалось для вас полезным, не забывайте ставить лайк. На этом я прощаюсь, всего доброго, пока.